Нашлась Зоя Владимировна. Нашла. Ну? Да-да-да. Анатолий да. Сергеевич, вы золота? Неужели нашли комнату? Адресочек в кармане. Нет. Хозяйка говорят, примилая старушка. Так называемая баба-гаша. Только телефона нет. Да. Может, сначала посмотрите. Ну да, что там слышишь? Зоя смотреть? Владимировна, на выход, на выход. Мы эвакуированы, живем в школе. По 16 человек в классе. А вы говорите, смотреть. Да только бы эта самая бабу даже согласилась. А я из этого табора хоть в сарай перееду. Да я, даже, из этого табора хоть в сарай перееду. Скажите, пожалуйста, для да чего намучилась женщина? Подумать только. 16 человек в одной комнате, чисто цыгане. Хоть в сарай, говорит, перееду. А зачем же в сарай, когда можно в такой комнате пожить? А что, Гавя Лукинишна, если этот коврик, то на стенку перевезти? Он, Борисовна, тут 30 лет висел, так пусть тут и висит. А то начнешь перевешивать, всю красоту нарушишь. А какова из себя-то эта новая жилица? Да никто не сказывал. Ох, говорят и интересная. Кругом хороша. А замужня одинокая. Что же, Агафа Лукинична, глядишь, приживется она у тебя. А там, как немцы побьют, да и Петр Николаевич с фронта вернется. Дело-то молодое, глядишь, она в него и влюбится. Да за него Борисовна всякое пойдет. Вернулся бы только живой. А знаешь что, Борисовна, давай мы ей сюда мой гардероб переставим. Давай. Она эвакуированная, своей мебели не имеет, но и пускай пользуется. Кто здесь хозяйка? Ой. Я хозяйка. Стрельник у вас какой комнате будет помещаться? В этой. А, благодарю вас. Сгружай, ребята! приехали. Добрый день. Разрешите познакомиться. Авалянская. Очень приятно. А Давайте сюда рояль. Какая у вас замечательная комната. Очаровательная. А гардеробчик придется отсюда убрать. Будьте добры. А он на учёте состоит? На каком учёте? На военном. Вот возьми у собак. Самые умные все на учёте состоят. Даже и паёк получают. Так кто ведь собаки, а не птиц? А голуби, -а -а -а. а -а -а -а. Почтовые все в армию взяли. А, -а, -а. а папу не берут, они глупые. А почему тебя не берут? А я маленький. А он старенький. А сколько ему лет? А вот мы сейчас его спросим. Пошли. Скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Да вы не скрывайте, Кузьма Теренич, тут все свои. Ну, Кузьма Теренич, скажите же, сколько вам лет? Шестьдесят давайте поменяем. Я тебе за одного попугая трех голубей дам. Двух ленточных и одного египетского. А что же я с ними делать буду? Как что, гонять будешь? Не умею. Да что ж тут не умеешь? я тебя научу. Вот, смотри. Как, как? Ты их язык, язык убирай. Шипчи дуй, дуй шипчи. Дорогуша моя, что ж вы там делаете? Учу сгонять голубей. Владимир Владимировна, а инструментик мы вам раздобыли. Шутите? Четное слово, вот он стоит, смотри. А Сергеевич, вы гений! Дайте я вас поцелую! Придется отложить обучение. Держите! Да, Сергеевич, это же просто рай! Только пикус придется убрать. Они а весь свет загораживают. Коврик тоже. Клопы разведутся. Место для занятий есть. И... Кошка! Кошка! Кошка! Вот так оно, Борисовна, навсегда и получается. Хочешь людям получше сделать, а выходит зря. Получайте, хозяевка, ваши пикусы. Тридцать лет стояли, никому не мешали. Это все тот в шляпе распоряжается. А вот сама переедет, небось, назад попросит, а ты ей не давай. Получить хозяйка вашего котика. Он Зое Владимировны абсолютно не надо. А вы, гражданин хороший на Зою Владимировну, не сваливайте. Вот она сама переедет, сама и скажет. Да что вы, хозяйка, она уже здесь. Здесь. А интересно знать, как она сюда прошла. Может быть, в окошко влезла? Совершенно верно, именно в окошко. Ох, шляпа, шляпа, что-то он нас путает. Вот я к вам и приехала. Вы знаете, Агафья Тихоновна, почему-то я вас такой себе и представляла. А я совсем даже и не Агафья Тихоновна. Ой, как у меня нехорошо вышло. Значит, это вы Агафья Тихоновна. Я, только не Тихоновна, а Лукинина. Все перепутала. Вы знаете, Агафья, опять забыла. У меня просто какая-то болезнь на отчество. Позвольте, я вас буду звать просто Баба Гаша. А вы меня Зоя. Нет уж Зоя Владимировна. Зовите меня лучше Агафья Лукинична. Потому что я, если хотите знать, батальонному командиру, а проще сказать майору, который вот здесь две шпалы носит, родная мать. Меня простите, пожалуйста. Я вовсе не хотела вас обидеть. То есть... Я хочу сказать, я никак не думала, что во всяком случае я буду вас называть так, как вы это считаете нужным, Агафья Никитична. Ох, и характер же у тебя, Агафья Лукиничная. Перец. Ну за что ж ты ее такая конфузила? А что я ей такое сказала? Ничего особенного. А только прямо скажу, не нравится мне, когда в окна лазают. А -а -а! Господи! Что же это такое? Что у вас тут случилось? Вы не беспокойтесь, пожалуйста. Это мой попочка-резвица. А -а -а -а! Ах, вот оно что! Ах, вот оно что! Ах, вот оно что! Ах, вот оно что! Ах, вот оно что! Вы уж меня извините за беспокойство, но только я интересуюсь знать, что же то он у вас все время так орать будет. Свой а что случилось? Ничего не случилось, а только у людей тоже нервы Мысли мои дело Три часа подряд одно и то же. Борозин, борозин, борозин, борозин. Если у вас, Агафья Лукьяновна, нервы не в порядке, то обратитесь к врачу вам мы работаем, и не мешайте нам, пожалуйста, пусти меня. Работаете! стыдились бы, говорить! Люди на фронте кровь свою проливают, жизнь своей не жалеют. А вы что тут делаете? Вы. Ну что ж, по-вашему выходит хозяюшка. Все театры теперь нужно закрыть? Да кому они нынче нужны, ваши театры? Разве нынче до театров? Нынче, господа, хорошая война. Пляс отпал! Бросьте вы правы. Выжил старуху из-за работы, все. Давайте, товарищи, репетировать. В чем дело, Борис Яковлевич, что у вас руки отсохли, что ли, давайте сначала. Прошу не смеяться, пусть будут. Простите, товарищи, можно сначала. Прошу не смеяться, пусть будут казаться смешными подобные слова. Но страсть беспределом ныть владела и словно в тумане голова. Не слишком ли смело вы взялись за дело, И два лиму так смешивает? Тебе, значит, Кузенька тоже не спится? Спи, глупенький, спи. Завтра на спектакль. Нужно быть свежим, бодрым, веселым. Стоит ли расстраиваться за какой-то глупой, злой старухи? У нее своя точка зрения, у нас своя. Верно, Кузенька? что ж ты молчишь? Ну, скажи что-нибудь. Я... За Валерой меня хотели видеть. Вот что, Зиновь Александрович. Я ухожу из театра. Что? Я ухожу из театра. Как так уходите? Я не понимаю. Ухожу. Совсем ухожу. Бросаю сцену. Так, так, так. Вот это новость. И, и, и чем же вы думаете заняться, Зоя Я еще не знаю чем. Но во всяком случае, чем-то более нужен для войны, чем оперец. Ах, так вот оно что. Вы говорите так, как будто война только что началась. Интересно узнать, какая такая муха вдруг укусила вас. У этой мухи есть совершенно определенное название. Она называется совестью. Скажите, пожалуйста. А у других, значит, совести нет. Очень может быть. И у меня, значит, нет? Может быть, и у вас. Спасибо, Зоя Владимировна. Не за что, Зиноя Лисандровича. <реклама> Неужели вы сами не понимаете, что это унизительно? Сейчас во время войны выбегать каждый день на сцену какие-то девочки арии, влюбляться в какого-то графа Данилу или выходить замуж за цыганского барона. Зиновьи Александрович, милый, подумайте, это же какой-то бред. У этого бреда есть совершенно определенные названия. Он называется искусством, Зоя Владимировна. Искусство. Мы слишком часто прячем за этим высоким словом наши самые низменные чувства. Впрочем, зачем спорить? Я решил, значит, ухожу. Заявляю вам об этом совершенно официально, как директору театра. Никуда вы, Зой Владимир, не уйдете. Заявляю вам об этом совершенно официально, как директор театра. И позвольте вас заверить, что то, что вы считаете каким-то особенным патриотизмом, на самом деле, самый обыкновенный Баби Истерика. Спасибо, Зинуэль Нет, за что Зоя Владимирна. Вот ну, так вот, товарищ директор. Истерика, при истерика, я все-таки ухожу. А я вас не отпускаю. Это даже очень странно, Зиной Александрович. Сколько лет мы работаем с вами вместе, и до сих пор вы не знаете моего характера. Уж если я что-нибудь решила, так будьте уверены, добьюсь, даже в мелочах. Вот недавно. Я решила научиться гонять голубей, пожалуйста. Потому что я сейчас очень волнуюсь. Но погодите, я научусь вести так, что мне будут завидовать все мальчишки. Ах, так вот что вас заставляет бросить сцену. Вы собираетесь голубей гонять. Может быть, это и остроумно? Но, к вашему сведению, голуби имеют огромное военное значение. Они вместе с собаками стоят на учете, получают паёк. Зоя Владимировна, приготовьтесь. Хорошо. Одну минуточку, Зоя Владимир. А что, если мы вам построим голубятню за счет театра? Может быть, вы тогда останетесь? Вы можете иронизировать и смеяться надо мной, сколько вам будет угодно. А я твердо решил уйти. И нет такой силы, которая заставит меня остаться в театре. Что с безобразием, товарищи? Кто это? Прости, товарищ Зайцев, это я. Графин мимо тумбочки поставил. Ах, это ты, товарищ Марков. Я думал, опять няня своя. Ой. Да чего мне надоели эти проклятые жмурки? Прямо рассказать не могу. Чего они надо мной мудрят? Сначала сказали, что 5 числа снимут повестку, потом 10. -го. Наконец сегодня. И вот сегодня с утра уж у меня было такое настроение, как будто у меня в кармане лежит билет на премьеру. Вы знаете, нянюшка, что такое премьера? Премьера ⁇ это первый спектакль. И вот я как дурак. Думал, что сегодня с меня снимут повязку, поднимется занавес и покажут мне мою любимую пьесу. Весь мир в красках. А вместо этого завели в темную комнату. Повертели перед глазами какую-то дрянь. Австремоскоп, наверное. Наверное, я и говорю, дрянь какую-то. То есть, говорят, не волнуйтесь, товарищ Марк. Вот видите, а вы волнуетесь. Да как же не волноваться? Очень просто. Умножайте. Что? Умножайте, говорю. В уме. Это я для себя придумала. Я ведь очень злая. Вы злая? Просто бешеная. А почему же вы никогда не злитесь? Умножаю. Только чувствуешь, что начинаю сердиться. Сейчас же начинаю умножать. Вот, например, 15 на 8. 120. Ой, как вы быстро считаете. Вам нужно обе цифры большие брать. Вот, например, 84 на 65. Считайте, Пять четыреста шестьдесят. И вот что еще я вам посоветую. Чем больше злиться будете, тем больше цифр берите. Вот вы посмотрите, как я завтра с главным врачом буду разговаривать. Я миллионы на миллиарды буду множить. А я больше, когда 2000 не злилась. Ну, значит, вы по-настоящему злиться не умеете. не злюсь-то я здорово, только вот считаю плохо. Слушайте, а это действительно хороший способ. Смотрите, я mm. вот немножко поумножал и начинаю верить, что третьего числа с меня действительно снимут повязку. Конечно, снимут. Карамболина. Карамболета. Mm. Да, Припылка идет. Не чупить, не помогаю. Шопотом, шепотом, я шепотом. Сядьте. Вы, нянюшка, здешняя. Прежде. А, ну, расскажите мне что-нибудь про себя. Нечего не рассказывать. Работаю санитаркой, учусь на сестру, вот и все. А что до госпиталя делали? До? Работала. Кассирша в Нюрмэке. А, что же так плохо считаете? А я плохой кассирша работала. А, ну подождите, подождите. Ну, хотите, я вам что-нибудь расскажу? Что вам рассказать? Расскажите, за что вам орден дали. Но, ну, что, ну, взяли и дали. Ну серьезно. Серьезно. Вам очень приятно было? Очень. Знаете, знаете, мне было так приятно, что у меня даже были неприятности. Простудился. Было уж холодно, а я все в одной гимнастерке ходил, чтобы все орден видели. Няя! 250 на 635. Тренируетесь? Нет, злюсь, что вы ушли. Тут утра будет продолжаться. Все шу-шу-шу, шушу -шу, да шу -шу Все-таки знаете ночь, нянюшка. Простите, товарищ Иванов, больше это не повторится. Подождите. Куда же? Вам что-нибудь нужно? Конечно, нужно. Поговорите со мной о чем-нибудь, а? Разговорился я, братцы мои, как-то с доктором. Воен врач второго ранга, симпатичный такой. Скажите, говорю, доктор что может ко мне что-нибудь от донора по крови перейти. Это, мол, я к тому спрашиваю, что есть такое выражение, это у него в крови. Ну да есть, конечно. Так вот, представьте себе донор мой, барышня, такая маленькая, блондинчик, с такими с этими кудельками. И хохотушка при этом, хи-хи-хи да ха-ха-ха, с утра до вечера. Это значит, что у нее уже в крови. И представьте себе, вдруг эта кровь попадает ко мне. И я, понимаете, ни к силу, ни к ха-ха-ха, да, А мне, братцы, прямо скажу ни к чему, потому что я гвардии сержант. А то еще не такой случай может быть. Представьте себе, попадает кровь от какой-нибудь ривневой дуры. Ну, бывают такие, не богатые. У меня вот так. Бывают, верно? Бывают. Бывает. Бывает. И представьте себе, вот мы с ним как отел, а носимся по фронту с автоматом, верно? <смех> вот я и говорю, доктор, что вы мне на это скажете? А доктор, конечно, улыбнулся и говорит, какую-то, говорит, как вы чушь несусветную несете. Ну, это я, конечно, поблагодарил доктора за такой комплимент, но остался при своем особом мнении, потому что, думаю, кровь-то может мне не понадобиться. А здесь, братцы мои, случился такой случай, Ранила меня. Вижу это я в лазарете, Открываю глаза, гляжу надо мной, военный врач второго ранга. Говорит, глядите, как глядите, как кровь действует. Щеки ее порозовели, и в глазах, говорит, какой-то блеск появился. У, -у, у думаю, значит, они меня вкатили. Потому что до сих пор ничего у меня не блестело. А тут, глядите, блести. Да, не иначе, думаю, как это от донора. Братцы мои, а думаю, донор-то может быть у меня артистка. Ты да еще, глядишь, заслуженный, а? И появится теперь у меня замашки заслуженные. У любви, как у пташки, крылья и тому подобное. Но приятно, думаю. А доктор говорит, глядите, улыбается. Но поздравляю вас, молодец, выскочили. Может быть, желаете узнать, чья это кровь? Я говорю, доктор, желаю. Вынимает он записочку читает. Город Пенза, Клеопатра Ивановна, Босеврюк. Братцы мои, как услыхал я это бы севрюк, но худо мне стало. Доктор, говорю, выкачивайте из меня кровь, говорю, к чертовой матери. Умираю, говорю, доктор. Он говорит, нельзя выкачать. Тогда, говорю, дай тебе какое-нибудь противоядие или еще чего-нибудь такое. Потому что донор это, не, это не женщина. Это гремучий из меня. братцы мои? хуже, говорю, это дракон. Потому что эта это женщина моя родная тетя Клёпа из Изгена. Доктор, говорю, у нее у одной злости на 10 тысяч человек хватит. Доктор говорит, не знаю, сколько у нее злости, но должен вам сказать, что кровь у нее замечательная, и я бы на вашем месте послал ей письмо и даже в ножке поклонился. Ну, но, конечно, в ножке я кланиться не стал, а письмишко все-таки написал. И между нами скажу, братцы мои, там доктор, чтобы не говорил чушь насчет моей теории, а я вам скажу, что моя теория так точно. Потому как дорвался я до фронта, ох и злоба была у меня до сих пор на немцев. Но тут, братцы мои, понимаете, до того развернулся. Луплю немцев направо налево. Чем больше пью, тем лучше злоба вырезаю. И, поверьте моей совести, это не иначе, как злая кровь тетки Клёпа играет. Но Спасибо большое, приезжайте почаще. Большое спасибо, товарищи. А, большое спасибо. До свидания, спасибо большое. Спасибо большое. Товарищи! Концерт продолжается. Сейчас выступит известный на весь мир индийский факир Вася Иванов. Факир Вася Иванов имеет телесные отзывы от английской Парижской, Жмеринской и других медицинских академий, а также лично от нашего врача Семен Семеновича Добровольца. <плес> Внимание, товарищ! Сейчас пакир Вас на глазах почтеннейшей публики проглотит шпагу. У кого есть шпага, товарищ? Товарищ как ни у кого нет шпаги? Ни у кого? Глотание отменяется. Номер. Сейчас будет отгавлены мысли на расстоянии в лихорадочном состоянии. Вазь <звы> на Факир Вася Иванов, отвечайте, пожалуйста, что человек делает в публике, которую я взял за руку. Ну не теряйте мысль. Думайте, всем восемь. А вдругман бурдулый канделябр. Факир Вася Иванов говорит, что человек, который я взял за руку, сидит на койке и глупо ухмыляется. <звы> Ну вот что так, ты это, это просто. Ну что ты из меня посмешишься делаешь? В конце концов... Ну, товарищ Бондаренко, а? ну что вы обижаетесь? Это же шутка, никто это всерьез не принимает. Факир Вася Иванов, отвечайте быстро. О чем думает эта дама, которая смотрит мне в глаза? Чурлы. Факир Василь Иванов говорит, что дама, которая смотрит мне в глаза, думает об одном человеке. Факир Василь Иванов, а о каком именно человеке думает эта дама? Чурлы. Чурлы. Факир Вася Иванов говорит, что этот человек лежит в правом углу палаты у самого окна. Факир Вася Иванов, а как фамилия человека, о котором думает эта дама, которая уже не смотрит мне в глаза? Марков! Валя, <толкнуть> Глупо! Глупо, неостроумно, в конце концов... вам <реклама> не стыдно обижаться, нянюшка, ведь это же шутка. Никто же этому всерьез не поверит. Вот это здорово. Что же, обо мне всерьез и подумать нельзя? Спасибо, няня Зоя. Ну зря, зря, зря в обижается. Ну факир, темный человек. Ну что с него взять? Еще горлый, помурлый как. Ну вот а теперь это обижается. Приходим к следующему надо. Сейчас факир Вася Иванов со своим любимым переводчиком исполнит национальный факирский танец. Маэстро, прошу. Факир Васильевнов, отвечайте быстро. Что хочет сказать военврач третьего ранга Семен Семенович Добровольский? Холдер Бурдар. Ага. Факир Васильевнов говорит, что вы хотите сказать. Эх, Зайцев, Зайцев. Если вам разрешили встать с кровати, это не значит, что вы можете танцевать факирский танец. Сеанс окончен. Это само собой. По сказать, я думал совсем о другом. Я думал вот о чем. Если вы, товарищ Зайцев, больной, может быть, таким веселым, каким же вы будете, когда окончательно поправиться? А? Поправлюсь, на фронт отправлюсь. Зайцев как да не поправиться, а мне не не поздоровиться, Это что же, экспромт? Нет, он давно на всех написал. И на товарища Маркова тоже есть? На товарища Маркова пока нету. На товарища Маркова должен настоящий поэт сочинять. Плохо мое дело. Пушкин умер, Лебедев-кумач занят, а лейтенант Тархов не может. Тогда я сочиню. Приготовились. Внимание. Готово. Товарища Маркова, окончательное извлечение имеет союзное оморозное значение. Знаешь, когда ты сочиняешь стихи, то как-то особенно остро начинаешь чувствовать, что Пушкин умер. Нет, почему же? По форме это может быть несколько шероховато, а по содержанию правильно. Так вот, товарищ Марков, 2 числа мы снимаем повязку. Сестра, на ночь Маркову положите в маленькую повязку и попросите присмотреть за ним. Хорошо, да. Мне нравится мне его температура. Эх, хорошо в настоящий театр пойти. Вот я перед войной... В художественном театре. А что смотрел? Три сестры Чех. Вот здорово играли. Обревелся. Да, вещь серьезная. А я больше всего оперу люблю. Иковую даму семь раз слушал. Нет, а я бы сейчас с удовольствием, знаете, в оперетку пошел. Надо быть внимательней, не Зоя. У вас бинт раскатался. Не знаю почему, я люблю оперетку. Красочно, музыка. Посмеяться можно. Я уж, откровенно говоря, даже однажды был влюблен в одну опереточную артистку. Без взаимности, конечно. А нет уж, мы вам это не поверим. Нет, серьезно, без взаимности. Да какая взаимность? Я даже с ней знаком не был, просто видел ее на сцене. А как ее фамилия? Ее фамилия... секрет. Вот разлюблю окончательно, тогда скажу фамилию. Я, конечно, небольшой знаток, но... По-моему, второго такого голоса и любопытной истории. Вы знаете, голос одной из наших нянюшек чрезвычайно похож на ее голос. Няня Зоя, а? можно вас попросить? Да. Сбегайте наверх, позовите сюда Аню. Пусть она нам тут тихонечко споет. Некуда мне по палатам шляться. И вообще... 162. Хорошо, сейчас позову. 4х12. 48. 14. 84. 9. 18. 162. 8 на 52. 8 на 52. 40 16 416 получается безголосая курица няня Зоя, вы знаете, что сказал доктор? Теперь уж обязательно 2 числа с меня снимут повязку, и я буду глядеть. Глядеть в оба. Сегодня. У нас 12 число. А в этом месяце 30 дней. Няня. Няня Зоя. Няня Зоя. А? В этом месяце 30 дней. 31. Чрт. Удачничный. Не через 20 дней, а через 21 день. Через три недели, ну ничего, через три недели снимут с меня повязку и мы с вами пойдем в театр. Ваш певиц слушать? Да что он далась эта певица? Нет, это все ни к чему. Это, вы знаете, хорошо, когда никого позади нет, ни жены, ни детей. Легче и жить легче, и умереть легче. Так что не нужна мне никакая певица. Вы очень много говорите, товарищ Марк. У вас опять температура поднимется. Ой, кажется, уже поднялась. А вот теперь мне третье учлание. приснимут повязку. Все из-за вашей певицы. Станет она на меня обращать внимание. Вы знаете, знаменитая артистка. Я почти весь союз знаю. А я кто? Обыкновенный инженер. Совершенно рядовое вещество. Суще... Тьфу, черт, существо. И совсем не рядовое. Вы на фронте сражались, орден получили. Ну что ж, мало людей, лучше меня сражались. Странный вы человек, товарищ Марков. Вот я на что и во не была, и орден не имею, Я бы на вашем месте. Ну что бы вы на моем месте? Прошла бы к ней, все бы ей сказала. Ну что, ну что. У ну меня слов таких нет. Слова все знаете, такие корявые, некрасивые. А зачем ей красивый? Подумайте, товарищ Марков, в театрах все красивые слова говорят, надоело ей поди. Ведь ей, наверное, именно этих нескладно хочется. Некрасивых. Только вы не волнуйтесь, пожалуйста. Вам вредно успокойтесь. А вот когда так, рука на лбу, кажется, это вы, как вы пели сегодня, как я вам хлопал, вы видели? Mm. Все, я вру. Надо, чтобы вы были, надо, чтобы злоба была. Как это я без вас, вы без меня, и не надо умирать. А уж если умрешь, так захватить с собой побольше а может быть, выжить, вернуться, пойти в театр, слышать там музыку, фильм. Вы понимаете, все прошло, война, враги. Остались только вы, ваш голос. Это вы, не Анизоя? Я, товарищ Марков. Что, мне кажется, бредит? Ой, я никак в любви объяснялся. Что у меня плохо выходило, да? Нет, ты в первый раз ничего. Ничего. Если вы вот так придете к ней скажете, что, и скажете, я, наверное, Что? Тоже. что, что? Если она не пустяк. Нет, она не пустяк, она ничего. Ну что ж, вот и хорошо. Все хорошо, и... И пуль стал лучше. Сколько? 56. 56 на 8. 44. 44, эх вы. 448. А -а -а. Няня Зоя. Действительно няня. У вас, наверное... На лице марсинки такие хорошие. Угу. Подруга дней моих суров. Голубка, дряхлая моя. Может, вы мне еще баю, баюшки, баю споете, а? А я не пою. Не умею пить. А то с ней, она вам споет. А, а теперь спите, товарищ Марк. В самом деле спать хочется. Можно выполнять? Выполнять. Есть. С Кузенькой попрощаться забыли. Оставляет старичка одного в выходной день. Ай-яй-яй. Ай, ай. Вы уж нас извинить, Кузьмат Ириныч. Ничего не поделаешь. У нас сегодня премьера. Необыкновенного спектакля. Весь мир в красках. Mm. Только боюсь я, что в этом спектакле мне придется играть сам. Заметную. воду, ой, как борюсы, козненька. Идите все вниз. Что это такой? Вот здесь, остановись. Ну вот, товарищи шефы, ваши подшефные. Товарищи раненые, позвольте передать вам горячий привет от пятого класса Б восемьдесят первой школы имени Николая Григорьевича Чернышевского. Товарищи раненые, полчища фашистских варваров, варварись, ва, варвар, вар, Ну, этих... Говори, не говори варвары, говори просто дикари, а то все фасонишь. Ты дикари сюда совсем не подходят, дикари очень даже хорошие бывают. Где же ты, хороший дикари? На да бензоне, крызы, пятница, что съел? Подумаешь, нашла одного. А да когда на небе, там острове, там и людей больше не было. А немцы дикари, а вот именно варвары. Не перебивай, пожалуйста. Товарищи раненые, по фашистских балв... Ой! Это вы сестра? Нет. Это я, товарищ Марков. Няня Зоя, у вас сегодня выходной, зачем вы пришли? Я думала, сегодня второе число. Да. Второе. Но премьера не состоится. Отложено на 10 дней. А почему же вы один, товарищ Марков? А. Вот получил сегодня письмо. Думал, что смогу его сам прочитать. Я плохо Тут вот сверху дата стоит, 17 апреля. Апреля? Да. ой ой, -ой. Хотя понятно, ведь оно на фронт адресовано, а она мне уж сюда три письма прислала. Ну? Дорогое мое дитячка, Петр Николаевич, нет того часа, нет той минутки, чтоб не думала я о тебе, Петя. Сыночек, ты мой родной. А теперь про самое главное. Наш класс решил подарить вам своими силами сделанный патефон. А наша изобретательская бригада изобрела из трех старых один новый. О, сагенка. А еще забыла тебе сказать, дорогой Петенька, что пустила в наш жиличку. Говорили мне, что она хорошая женщина, а оказалась плохая. Сама она эвакуированная артистка с попу. Что-что? Что там, неразборчиво написано? Нет, наоборот. Все очень понятно. Эвакуированная артистка с попугаем. Целый день она в штанах ходит и в окошки лазит. Как будто никакой войны нет. С попугаем въехала и сама чисто попугай. Нет в ней ни совести, ни рассуждения, и одна только нахальная наружность, ха-ха-ха и фыр, -фыр. что Что-что? Ха-ха-ха и фыр -фыр. Ну, ха-ха-ха, Корпус у него нагинский. Вся внутренность коломенская, кроме пружины. Пружина харьковская. Ага, землячка, значит. Я тоже харьковский. Пружина очень хорошая. Только вы ее больше 12 раз не крутите. Почему? А то она лопнет. Вот патефон. А вот иголки. 17 штук. А вот пластинок у нас нет. А чтобы вы не думали, что патефон плохой, мы принесли вам одну пластинку. Для пробы. Только она неинтересная. Тут у меня терпения не выдержало, я им все высказала. А с нее с бесстыжей, как с гуси вода. Что же теперь получается? Вы воюете, а они песни поют. Твоя мама. Да, это моя мама. Тут никакого сомнения нет, да? Это моя мама. Ведь она как рассуждает? Если ее Петенька на фронте, то уж тут весь мир должен на цыпочках ходить. И правильно. Плясать и распевать. Когда вы воюете действительно не время. Здравствуйте, Агафья Лукинишна. И совсем не здравствуйте. А именно так. И только люди лишённые... А... те. Тише, товарищи. Школа французского языка, урок третий, Твоя Руссун. <recent> что же, по-вашему, выходит? Барсовой в артиллерию надо идти, так что ли? Так? А петь за нее вы будете. Петь будем после войны. Вот это здорово. Знаете, что я вам посоветую? Вот пойдите в любой театр и вечером перед началом объявите, что спектакль откладывается до окончания войны, потому что мы с Агафьей Лукинишной считаем, что петь и плясать сейчас не своевременно. Вот посмотрим, что тогда с вами публика сделает, особенно военная. А что с вами говорить, когда вы ни черта не понимаете в искусстве? Я ничего не понимаю. Вы ведь я... Что вы... Ничего! Только я хочу сказать что очевидно, вы очень много в искусстве, понимаете? Я не понимаю, вот я не, по не понимаю, я не понимаю. Зато я люблю искусство. Ты, Чиэ, oh, э. Я есть. Ты есть, он есть. их Марков, Марков! Жаль, тебя с нами в саду не было. К нам шефы приезжают, ну, просто приездить. Изобретатели по А ты чего смеешься? Потефон честь почесть. А мы в их не возрасте только ломать умеем. Жаль только. пластинок нет. Кто сказал, что нет? Яня Зоя. Да. Мы с вами поссорились немножко. Так вот в знак примирения. Не в службу, а в дружбу. Там у меня внизу, в тумбочке справа, должна быть пластинка в конверте. Хорошо. Только вы смотрите, осторожнее, не раздавите. Эта пластинка имеет для меня особую цену, я ее с собой по всем фронтам вожу. Ну, что же вы? Что вы копаетесь, нянюшка? Я вам говорю, справа, внизу, справа. Сейчас, сейчас найду. Господи! Ну, дайте я сам! Сейчас, сейчас. Нашла. Только вы пыль смахните, а то, знаете, между этими самыми забивается пыль, и звук хуже, и пластинка быстрее портится. Вы подуйте, подуйте на нее! Только больше 12 раз не крутите, а то... Да. Иголочку обязательно новенькую вставьте. Разбила? Предупреждал же, черт возьми. Нервничайте, пожалуйста, товарищ Марков. Ничего с вашей пластинкой не сделалось. А теперь с другой стороны. Семь минут, Очмир. Если няня Зоя басом петь не умеет, то попросим артистку Зою Владимировну Стрельникову петь нам то, что она захочет. Стрельникова? Товарищ Марков, значит, значит, значит, когда вы спорили со мной, вы уже знали, что я это я. К сожалению, нет, Зоя Владимировна. А то бы что то а то бы я спорил с вами еще более резко и хотя я ничего не понимаю в искусстве но патефон от живого голоса особенно вашего голоса я все таки отличить могу так что же товарищи попросим Все, что здесь не надо, ни вина, ни гор. без Здесь и уже роман. Ничего, что ничего, ходи нет. может Дмитрий вы хотели меня видеть? Дмитрий Александрович, можно мне уйти из театра? Опять? На 20 минут, Дмитрий Александрович, столько на вокзал обратно. Машину уже ждет, к выходу я успею. Mm -hmm. Это один раненый из моего госпитара. Он поправился и едет обратно на фронт через наш город, понимаете? Дмитрий <coughs> Александрович, миленький, вы должны разрешить честное слово, я успею. Я вот только так, сверху пальто накину. Дмитрий mm -hmm. Александрович, миленький. Ну, что с вами сделаешь? Вы только смотрите. Если опоздайте, то. понимаю, все понимаю. Только береги себя, Петенька, Побереги мой родной. Обязательно, мама. Обязательно. Жилички кланяйся. Ты уж ее не обижай, мама. Пускай стать. Зоя Владимировна, спасибо, что пришли. Пётр Николаевич, не очень много нужно Сниканье. вам сказать. Да, да, да. Боже мой, нежели нельзя с тобой, хотя бы на минутку остановился. Пётр Николаевич. Ну. Ой, это хорошо. Ну, говорите, говорите, скорее, Пётр Николаевич. Зоя Владимировна. Эх, Зоя Владимировна. Наверное... Кстати. Мы скоро увидимся. Я к вам на фронт приеду. Это зачем? Как зачем? С концертами. Ну, это совсем ни к чему. Как ни к чему? Вы же сами говорили. Это, я говорил, что вы здесь нужны, а там вы никому не нужны. Ну, знаете... Ну, погодите! Зоя Владимировна! А вот нужна! Зоя Владимировна? Нужна! Зоя Владимировна! Прощайте, Ляна, Зоя! Вот! Проводили. Проводили, Агафники. Знаешь, что, Зоенька, зови уж меня просто баба Гаша. Товарищи бойцы, сейчас перед вами выступят артисты музыкальной комедии. Что? Они заранее просят их извинить, если что у них не так гладко получится. Дело в том, что они за последние две недели дали свыше 70 концертов. А самое главное, они только что пришли из Некрасова. Это 45 километров. И вдобавок ко всему, они уже 6 суток не спали. Товарищи бойцы, вместо приветствия артистка Зоя Владимировна Стрельникова исполнит фронтовую песню. Кто с тобой? Да вот 6 миллионов на 10 помножить никак не мог. Так ты 0, поебай. Пробовал, не получается. Ч ⁇ что, три так, не могу несколько слов. Вы, простите, солист? Лауреат, звездный конкурса исполнить. Да? Тогда можно вас попросить, сыграйте, пожалуйста, сигнал ⁇ Боевой сбор ⁇ Очень хорошо. Теперь, пожалуйста, еще раз и погромче. Зоя, передайте артистке Стрельниковой приказание. Хорошенько отдохнуть. Она для меня совершенно особую цену имеет. Я ее с собой по всем фронтам пронес. Может быть, увидимся. Тогда я очень долго, очень много буду с вами говорить. Ну, о счастье.